Разрешите мне предоставить слово Веронике Николаевне Хазиахметовой, доценту кафедры фундаментальной клинической фармакологии Казанского федерального университета, для выступления с докладом «Доказательная медицина в программе магистратуры классического университета после дипломного образования врачей и здравоохранения». Пожалуйста, Вероника Николаевна. Глубоко уважаемые сопредседатели, да, глубоко уважаемые гости, Конференции Я хочу представить наш доклад. Евгения озвучила название. Но я хочу сказать, что это доклад не только о преподавании доказательной медицины. Это доклад, такое небольшое знакомство с коллективом нашей кафедры. Мы, конечно, гордимся, что у нас сегодня проходит такое мероприятие. Мы гордимся, что в лице в Казанском университете открывается Кахрейн России. Это прежде всего в лице нашей кафедры. И вот такой небольшой экскурс в историю нашей кафедры. Итак, доказательная медицина в программе магистратуры классического университета после диплома на образование врачей и здравоохранения. Наша кафедра, она, в общем, достаточно молодая кафедра, была открыта в Казанском федеральном университете в 2011 году, 29 июня. Коллектив нашей кафедры тоже небольшой, это пока только 9 человек, профессорско-преподавательского состава. Это заведующие кафедры, один профессор, доктор медицинских наук, Ельфияна Зиганшина, семь доцентов кафедры кандидата медицинских наук и один ассистент, кандидат медицинских наук. Здесь представлены фотографии нашей кафедры. Это вот все мы здесь присутствующие в зале. И те, которые являются не только кафедрой клинической фармакологии, фундаментальной клинической фармакологии, это еще и рабочая группа по организации сегодняшней конференции. Конечно, мы пришли в стены классического университета. И в это время в стенах этого университета еще не готовили докторов. Это был, мы пришли на факультет, биологический факультет, где готовили биологов. Мы пришли, так скажем, представители врачебной специальности, первые представители врачебной специальности в классический университет, и была открыта магистратура фармакологии. Мы должны были готовить специалистов, которые должны специализироваться в области доклинических и клинических исследований. Форма обучения была очная, была возможность учиться на бюджете, были, была возможность учиться платно. Вступительное испытание – это был устный экзамен по общей химии и биологии. То есть все, кто имеет, закончил бакалавриат, кто является специалистом совершенно разных специальностей – это могут быть химики, физики, биологи, экономисты к нам приходили, провизоры врачи кто сдает экзамен успешно э, сдает этот экзамен поступает к нам в магистратуру возглавляет нашу кафедру является руководителем программы магистратуры лили евгна зиганшина и на сегодняшний день это директор как район россии мы конечно очень гордимся тем что у нас такой руководитель. Итак, какие же были предпосылки к открытию магистратуры по фармакологии в стенах нашего университета? Предпосылки – это обеспечение государственной безопасности в области лекарственного обеспечения. Вы знаете, что есть федеральная целевая программа, которая называется «Фарма-2020», и в соответствии с этой программой нужно было подготовить до Российской Федерации до 5000 фармакологов. На сегодняшний день возник острейший дефицит высокопрофессиональных кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современного этапа развития фармакологии и фармации на определенном уровне эффективности и профессионального успеха. Конечно же, без решения кадровых вопросов невозможно успешное развитие фармастического сектора экономики страны, включая его инновационную основу, то есть как мы будем сами готовят собственные отечественные лекарственные средства, новые лекарственные средства, если у нас не будет тех, кто будет заниматься базисными исследованиями в области фармакологии и изыскания новых лекарственных препаратов. Вы хорошо знаете, что магистрские программы по фармакологии есть практически во многих ведущих, во всех ведущих университетах в мире. И вот такая магистрская программа с 2011 года открылась и в стенах нашего университета. Программа длится 2 года, 24 месяца и включает 120 так называемых зачетных единиц. В программу включены теоретические курсы, семинары, исследовательские проекты, могут подразделяться на крупные маленькие исследовательские проекты, которые проводят в течение двух лет под руководством, естественно, преподавателей кафедры, наши магистранты. Это элективы, курсы по выбору, и заключением, финалом этой учебы является магистерская диссертация. Здесь представлены те дисциплины, которые входят в программу обучения в нашей магистратуре. Видите, здесь есть базовая часть, так как эта магистратура находится находится в биологии, в науках биологии, поэтому здесь к базовым частям относятся предметы такие, как современные проблемы биологии, экологии, история методологии, биологии, в общем, биологические науки. Но есть модуль профессиональных компетенций, вы видите, на первом месте стоит такая дисциплина, как современные проблемы доказательной фармакологии, потому что доказательная фармакология сегодня мы много очень слышали, Мы много слышали о том, говорилось сегодня о том что доказательная фармакология это прежде всего для практического здравоохранения. Доказательная фармакология, конечно же, должна войти и в экспериментальную фармакологию. И поэтому вот именно эту дисциплину мы преподавали для наших фармакологов. Далее, такие базовые дисциплины, которые тоже, конечно же, перекликаются с доказательной фармакологии, это изыскание новых лекарственных средств, это в основном правила GCP, изучаемые на этой дисциплине, принципы качественной лабораторной практики обязательно изучаем, и у нас есть такой предмет, основы биостатистику и введение в доказательную медицину. Ну, кроме того, такие предметы, как фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, фармастическая политика, рациональное использование лекарственных средств. Конечно, это все э, тесным образом связано с доказательной медициной. Какая область профессиональной деятельности выпускников нашей магистратуры? Это исследовательские производственные фармацевтические организации для изыскания и изучения новых лекарственных средств, различные уровни регуляции лекарственных средств и лаборатории фармацевтических производителей, биотехнологических компаний, всех тех, кто занимается изысканием новых лекарственных препаратов. Ну, здесь фотографии наших магистрантов, которые занимаются в научно-образовательном центре фармацевтики Казанского федерального университета, выступают на различных форумах. Здесь... Фотографии первых наших выпускников вот на фоне Казанского федерального университета получили диплом. На сегодняшний день есть возможность обучаться в стенах Казанского федерального университета на английском языке. У нас есть магистратура Evidence Based Pharmacology и End Pharmacology, то есть две магистратуры, магистерские программы. Каким образом происходит Число студентов, которые приходят к нам заниматься. Вот первое э, выпуск наших студентов это осуществился в 2013 году. Это было 8 человек, это были бюджетные места, выделенные бюджетные места для поддержки впервые открытой магистратуры в стенах университета. Далее, 2012-2014 год было 4, дальше 5-5 человек. И вот в этом году, э, так скажем, магистратура наша уже набрала 16 человек. И мы гордимся тем, что приходит к нам в магистратуру, во-первых, очень много не из Российской Федерации, а из стран СНГ к нам приезжают и обучаются, Ну и, кроме того, выпускники нашего университета, которые закончили бакалавриат по биологии, приходят к нам обучаться в нашу магистратуру. Это примеры трудоустройства наших выпускников. В общем, они все хорошо трудоустроены. Проблем с трудоустройством после магистратуры по фармакологии никаких нет. Ну и следующий аспект – того, как мы продвигаем доказательную медицину. Это было на уровне классического университета в рамках программы по фармакологии. Что мы делаем дальше? Как участвуют наши сотрудники в том, чтобы доказательная медицина стала доступна для практического здравоохранения? Сотрудники нашей кафедры являются авторами справочников по лекарственным средствам, основанных на методы доказательной медицины. Многие, наверное, сидящие в этом зале знают наши справочники, возможно, пользуются в практике. Ну, история этого вопроса. Первый наш справочник вышел в 2003 году и, конечно, венцом пока на сегодняшний день является большой справочник лекарственных средств, который вышел в 2010 году. Первый наш справочник 2003 года, это справочник, который впервые в России представлял информацию о лекарственных средствах, основанных на доказательной медицине. И в этом справочнике было описано 538 лекарственных средств. Но эта новость была освещена даже в Ньюс, и мы тоже этим гордимся. Далее в 2005-2007 годах вышли справочники лекарственных средств, входящих в перечень ДЛО. Это дополнительное лекарственное обеспечение, это справочники, которые прежде всего предназначаются для врачей первичного звена. И тоже здесь была представлена информация, основанная на доказательной медицине. Далее это большой справочник лекарственных средств. Здесь... Представлены практически все лекарственные средства, которые были зарегистрированы в Российской Федерации на 2010 год. И отличием этого справочника является полнота, достоверность и непредвзятость информации об эффективности лекарственных средств. Все статьи этого справочника разработаны на основе и с учетом лучших источников информации по лекарственным средствам. И приводятся сведения не только об эффективности лекарственных средств, но и об их безопасности. Источники информации также ранжированы на А, Б, С, Д, основаны на принципах доказательной медицины. И вот чтобы представить вам, как это в... В если есть, например, вот пример препарат гидрохлорсиазид, у него есть, естественно, показания артериальная гипертензия, и сверху будет значок, это если стоит значок категории А, значит, действительно, это, это показание, да, эффективность этого лекарственного средства доказана на уровне А. То есть, иметь систематические обзоры, подтверждающие, что этот препарат не просто снижает артериальное давление, но еще и увеличивает продолжительность жизни и уменьшает риски неблагоприятных исходов. Целью таких фармакологических руководств, руководства по лекарственным средствам, является, конечно же, рациональное назначение лекарственных средств. Далее, это информационное обеспечение процесса разработки каких-либо ограничительных списков, клинических рекомендаций, протоколов ведения больных, стандартов медицинской помощи. Такие справочники, мы надеемся, способствуют оптимизации выбора лекарственных средств, способствуют возможности проведения мониторинга и контроля обоснованности назначения лекарств и способствуют повышению уровня профессиональных знаний в области клинической фармакологии и фармакотерапии. Кроме того, сотрудники нашей кафедры также участвовали в переводе первого практического руководства «Как распознать продвижение лекарств и как к нему относиться». Лилия Евгеньевна Зиганшина была автором одной из главы этого руководства. Конечно, может быть, некоторые из вас были на конференции, которая проходила в 2010 году в Казани, информация о лекарственных средствах, качественном использовании лекарств, и все сотрудники нашей кафедры также участвовали в подготовке этой первой конференции. Я хочу сказать, что пришли мы в Казанский федеральный университет в общем, достаточно зрелыми преподавателями, потому что свою историю ну, большинство сотрудников нашей кафедры начинали как преподаватели в стенах Казанского, Казанской государственной медицинской академии, и аудитории, которые мы преподавали клиническую фармакологию, были прежде всего доктора. Поэтому у нас есть определенный опыт преподавания доказательной медицины для врачей. Пользовались мы таким методом преподавания, как преподавание клинической фармакологии, проблемное преподавание клинической фармакологии, которое является, распространяется Всемирной организацией здравоохранения в рамках программы действия по основным лекарственным средствам. В стенах нашей кафедры еще в медицинской академии было проведено исследование даже, защищена кандидатская диссертация и подтвердилась эффективность как раз проблемного преподавания, в том числе доказательной, доказательной фармакологии для врачей или в, в, в последипломном образовании. Доказательная медицина в проблемном преподавании клинической фармакологии прежде всего, конечно же, для улучшения, служит для улучшения использования лекарств. Основной концепцией проблемного преподавания является создание персонального формуляра. То есть мы обучали навыкам разработки собственного персонального формуляра, который представляет из себя набор лекарственных средств для конкретного врача, первого выбора для лечения наиболее распространенных заболеваний. Но чаще всего для врача это для лечения тех заболеваний, которыми он занимается прежде всего. У врача первичного звена это будет определенный набор заболеваний, у пульмонолога свои заболевания. То есть вот такой вот формуляр. И занимались мы внедрением в программу подготовки врачей Казани Республики Татарстан примерно где-то с 2000 года. Ну, в общем, мы... Являемся коллективом, который давно весь проникся духом доказательной медицины. Мы, конечно же, счастливы, что у нас так много тех людей, которые делят с нами этот дух, считают, что это важно и действительно в медицине возможно только доказательная медицина. Больше никакой медицины, конечно, мы пользоваться не должны. И это фотография нашего небольшого коллектива, я хочу сказать, что автором этого доклада являюсь не я одна, я вот вышла только вам рассказать и, конечно же, в первую очередь рассказать о том, что у нас есть такой уникальный коллектив, у нас есть такая уникальная заведующая кафедра, которая ведет нас покорять вершины. И вот мы покорили очередную вершину, и мы гордимся тем, что теперь как Район России в лице кафедры фундаментальной клинической фармакологии в Казанском федеральном университете. Спасибо вам большое.